И всем привет, с вами я, Настя. Сегодня мы будем играть в казино на Мазеньк РП Азур сервере. Ребят, была не была? Плюс лям! Плюс лям, ребята! Это просто легчайшее, потому что я не верила. Так, игра 100 тысяч. Отлично, а, Настя, выйди, пожалуйста. Наконец, я выиграла. Так... 170 тысяч. Ну сейчас точно мне не повезет. 11. 000. 100 тысяч. Минус. 100 тысяч рублей. Минус. 100 тысяч. Ничего. 100 тысяч. Минус. Нет. 100 тысяч. Минус. Что за бред? Минус. Понимаю. 100 тысяч. Минус. 108 тысяч. Плюс. Убираем 10 тысяч. Плюс соточка. 10 тысяч рублей. Плюс еще. Минус. 100 тысяч. Минус. Еще 100 тысяч. Плюс. 100 тысяч. Минус. 100 тысяч я. тысяч. Минус. 10 тысяч рублей. Плюс. 100 тысяч. Минус. Плюс. Предскочили туда-сюда. 500 тысяч. Плюс. Да боже, ну нет. Еще 500. Боже, минус. блядь. он мне по 500 теперь будет кидать? Плюс 500. Раз Первый раз есть. И кидаем 500 тысяч. Блин. Жалко, что в минус. И ничья. 500 тысяч. Блин, минус лям уже. Кидай. Так, еще 500. Плюс раз. 500. Минус. И дай. Ну и качели. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус еще 500. Так, ну у меня однерка падает. Это вообще жесть. Это вообще жесть. Вторая однерка. Третий 5. слив получается. Еще, ми... вот. понимаю. У меня да. было 12 лямов только что. Если что. Так. Плюс еще а, 500. Началось, Да, понимаю. 500. Есть же. Минус пятьсот минус сегодня не мой день ну вчера зато был твой много чего забрала месяц на самом деле так плюс так ребят я не знаю нам надо валить когда у нас будет лямов 12 наверное плюс oh. так чё ну сколько ничья и сейчас будет слив я угадала yeah плюс так ну чё, мне надо выиграть последний раз а, да все короче ребят давайте мне кажется надо 13 шлямов выиграть okay. так последний раз последний раз проиграли а последний раз оставался ну все сейчас начнется 500 тысяч Плюс, ребят, сегодня мы снова подняли много денег, у нас было 11 миллионов 500, 000, а сейчас 13 миллионов, я надеюсь вам понравился данный видеоролик, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а с вами была я Настя, всем удачи, всем пока.